Привет, это Свят. Еду сейчас из центра Москвы в Химке. Прокатимся, посмотрим, может быть, будут какие-то ситуации на дорогах. Сегодня у меня второй день. Я в городе. тетенька, ты куда? Вообще а в центре здесь вот есть такие пешеходные переходы. Они вроде бы оборудованы, но выскакивает человек неожиданно, абсолютно. Из-за вот такого забора, либо каких-то кустов. В Москве это такое частое дело, особенно в центре. вчера только первый день получил права и вечером сразу поехал в деревню вот деревня в 130 километрах находится от москвы и я выезжал из москвы на закате и конечно это было что-то ну то есть ощущения были замечательные. это ты легально на дороге находишься официально легально Никаких переживаний по этому поводу. Солнце светит. Красиво. Много очень байкеров разных едет. В закат. Ну, короче, я прям вчера кайфанул, с удовольствием прокатился. Вот. При этом у меня вчера был прикол. Бензин закончился. Обсох я. Вот, катил мотик потом. Приблизительно, ну да, три километра я толкал. Ладно, что там не горка была, а наоборот, я так чуть-чуть с горочки его толкал. В этом плане мне повезло. В этом плане повезло. И как бы до заправки, можно сказать, ну практически докатился уже. А, то есть Твер... Тверской регион 69 -й. Зачем сигнал поворота нам показывать? Конечно. Они же придуманы для того, чтобы их не показывать. Просто так лампочки мигают. Вот он. Герит странно очень. Ну и что, товарищ? И что это такое было? товарищ ты очень опасно себя ведешь на дороге а ну понятно он, там дядя в шоке просто находится либо бухой либо в шоке просто в шоке от того что он за рулем машины едет так ну тут тут тут как раз таки одна из основных пробок на Ленинградке когда отъезжаешь из центра В районе станции метро Сокол Начинается такая вот фигня И это всегда так Здесь можно проехать через тоннель Можно проехать через дублер Ну вот вторая пробка Уже в районе станции метро водный стадион и речной вокзал. Иногда вот эта пробка бывает от речного вокзала соединяется с пробкой, которая на масту через канал имени Москвы. Что касается мотоциклистов на дорогах и взаимопонимание с водителями многие конечно водители в стороночку отъезжают когда видят но многие прямо я вижу что видит зеркало что едет мотоцикл и как бы ничего не делают абсолютно не отъезжают никуда ничего я думаю что люди не обязаны друг другу на дорогах не надо наглеть вот так вот что там типа вот не пропускает он и все. Я сам не люблю вот это газовать там и так далее. Ну да, мне не нравится, конечно, что они не видят, просто в зеркала не смотрят. Потому что я когда сам вожу мото... ну, машину, я в зеркала смотрю всегда. Раз в 10 секунд контролирую территорию вокруг. Вот. А тут такая тема, ну люди вообще не, То есть они как бы у них свои дела, они там в телефонах сидят, в носу колупаются. Некогда смотреть. Вот. Ну а некоторые я вижу прям специально дорогу как бы чуть ли не прикрывают, то есть они прям подставляют машину свою и едут так как будто специально. Спасибо. <толкнуть> Спасибо. Дрочит в телефоне конкретно Он как едет, посмотри В сидит Видишь? Дебил, законченный Вот сейчас еду по мосту через канал имени Москвы, и широкая такая полоса для мотоциклиста создана. Вот. Причем народ, я не думаю, что специально ее создает, просто широкие полосы здесь сделаны для движения. Вот. И есть соблазн на этой полосе вжарить, хочется прям газу дать, но ну, не надо так делать. Можно не подрасчитать, можно удариться зеркалом, можно кто-то Решит Дверь открыть Двери любят открывать таксисты Очень любят плевать Я не знаю зачем они это делают Может там на свай какой-нибудь жрут или еще что-то Но они вот прям открывают дверь И туда сплевывают Да сколько ж это машин было объехано а? С ума сойти Сколько ж это время сэкономило сойти сейчас когда я еду в пробке жарко достаточно на улице под тридцатку плевалочка Вот спасибо как тебе не хватало что-то у нас посреди дороги кто-то стоит мороженое продает нормально интересно кто-то покупает у них мороженое какое-нибудь из из козьей слизи стрёмно у них покупать какой-нибудь достают какую-нибудь просрочку я не знаю там что-нибудь такое дядя на КамАЗе что-то мне проблемку сделал